Уравнение зависимости координаты от времени называют уравнением движения. Проекция перемещения равна разности конечной и начальной координаты тела. Проекция перемещения на ось x равна произведению проекции скорости на эту ось на время.